Ну, давайте здесь садитесь сюда. Долго посидишь, все уже. Потом надо расхаживаться. Ага. Как вы доехали тогда? Ну, да вот так. Встав, вставал, сын. Ага. Вставал. Он уже смеется надо мной, говорит, ты уже ездил к одному, говорит, к стоправу. Угу. Я удивился, Две минуты я зашла. Он меня на четвереньки поставил, кулаком отхоздал, сядь, сейчас звезды будут. И Я после <с этого <с попал <с в больницу, у меня такие гематомы были. Почки мне отбил, это караул какой-то. А после у меня просто начались боли адские, температура. После него, да? Да, ноги у меня вообще, я, не... я то есть вставала. И температура вот... температура возможно. Вот так вот. После перелома а -а -а. ко мне присоединилась одна ерунда. Панические атаки. Я вот и вижу. И вот, может быть, это все в совокупности? Конечно. Вот эти вот приступы. Да но хорошо. они меня уже замучили до такой степени, что это, со мной и психолог работал, и психотерапевты работали. А уже... А эти атаки после чего начались у вас, что у вас, авария какая-то была или что Нет, шею сломала вот я. Нет, как? на работе, на а, работе, так, да. Так, упала упали. со стула, да. Упала со стула чем Там ли? получилось как, вот стул пластиковый такой. Mm -hmm. А я не посмотрела, что ножка сломана, а сзади меня вот такой бетонный mm -hmm. приступ mm -hmm. как... Mm -hmm. как бы даже я и не ударилась больно-то, mm -hmm. а вот рванула вот так вот резко, может быть. Mm -hmm. И ничего сначала-то. Утром я встала. Глотнуть не могу. Уши у меня заложило. Вообще не пойму, в чем дело. И вот с тех пор у меня это караон. Сколько лет это прошло? В семнадцатом году да. это было. Да. В июне где-то. В год, да? Да. А до этого какие стрессы? Ну, до этого у меня в десятом году, вот... Ой, не в десятом. 10, 10 лет, когда мне было, я тонула. У mm -hmm. меня вот тогда щитовидка замерла, mm -hmm. не растет. Она мне осталась такая, как у десятилетнего ребенка. Ну, потом смерть мужа. Насколько? Сколько? сколько лет назад? 19 лет назад. А когда лежите, поясница болит? Бывает, с утра просыпаетесь, бывает такое, что болит в пояснице нет? В пояснице нет, но вот единственное, когда вот я стою, ну, я сначала как, проснулась, я потянулась, стала кошка прогибалась, ну, это так вот. Я когда сажусь, и голову чуть вниз, и у меня жда копчика вот отсюда, как током. Боль такая, ацка, копчик отдает. Потом немножко начинаю гимнастику делать. У меня легче становится, ну, как расходятся руки без конца мёрзнут ноги нет но руки и нос это для меня вообще беда вот резко вот как ну на работу вот я иду интенсивные движения и вот как спазмы не то что как, чтобы вообще мне не хватало спазмы и вот и вечером когда уже ложишься видать он разэтывается ной ты ной ты ной ты ной ты уже уже сил моих нет Весь с ним начинаю ныть, я муж уже у меня трудно с ним договорить, Шей. шея, болит, и сейчас болит, вот вот поворачивает, тянет, вот не поймешь, да как бы ничего, но меня беспокоит то, что это толком вот бьет. Когда маленькая была вас у детей все один, я, вы. одна. Родители часто угольте? Да, они у меня родители развелись Во сколько? Сколько вам лет? Наверное? Шесть. Вот Появи, вот, появился один. Вот. вот у вас тогда три пошли проблемы. У -у -у. Вот именно тогда у вас пошли проблемы. Хозяйство а было? Нет, мы в квартире Соседи? жили. На мы на Божеском у жили, да. У -у -у. Дальше. И а -а -а Дальше, когда вышел замуж, а спорт какой был? Баскетбол, легкая атлетика, как Баскетбол вас немножечко добил, да? Потому что пры прыгать много надо было. Ну, да. Да. То есть вертикальные наркотики были очень сильные да. Новые тренировки всякие. Да. Ох, Ох, смотрите, как я трущу. Вот, следующий момент. И, ну и, соответственно, у женить буваш, то есть тоже была достаточно сильно стрессовая ситуация, было много. Ну, я, честно говоря, назад, замуж, там, пошла назад, потому, что... <замуж, замуж пошла, потому что замуж пошла, потому что надо так, было тебе. то, чему смотаться. Мне было шестнадцать лет. Mm -hmm. Я пошла как бы не по любви, а такое ощущение, что хотела убежать, а получилось, ну, что. Ну, девочка эмоциональная тогда еще была а эмоционально вы как раз по той причине, что вы недолюблены. Вам недостаточно было ну, внимания, мама больше уделяла ее очень, Или же... Себе хватало, больше. Или, или, больше или, себе. или, или, или, или же... Ну, вам не хватало внимания. Главное, что вам не хватало. Это да. раз. Второй момент. Рядом не было отца, хотя он и присутствовал в вашей жизни, но вам не хватало его. И отец для девочки это... Ну, девочка папу любит всегда больше, начнем с этого Да. Я честно скажу. Не, а о чем честно? Это нормально. Это нормально. Следующий момент, то есть у вас этого не хватало. И в итоге вы девочка недолюбленная. Да? Поэтому вы такая эмоциональная, импульсивная. И у вас это перейдет с детства. И, соответственно, потом была женитьба на эмоциях. Опять же, не благодаря, а вопреки. Да? да. Вот. Следующий момент, это опять стрессовая ситуация. Следующий момент. Сама, сама, сама, сама семейная жизнь была крайне «веселая» в кавычках, да? Вот. Он умирает, оставляет кучу долгов за наркотики. Ну... Весело, в общем, весело было. Вот. Поэтому вот когда да -да -да. вы меня спросили, вот у когда отдохнуть, я говорю, я, честно, вот даже без, некоторые начинают врать, я там это, я не буду даже врать, я скажу, у меня не было, вот за 40 лет я не могу вам сказать, что вот там вот да, я действительно вот сегодня отдам. Я даже врать не буду вам. Ну, сколиоз у вас ближе к второй степени. Грязь никогда не был. Не может быть. Не, ну я может просто У вас помолву, между, что... между первой и второй, вот там, видите напряжение какое Вот она. Раз. Здесь, здесь мышца перенапряженная, ага. а здесь она отсутствует. Ну. А, вон она у вас все смещена. Понятно. Все ушло сюда. Да потому что он не выбил кулаком. Да не выбил он еще. На месте все. Ай! Вот оно, да. Здесь болезненно? Нет. А здесь да. Вот с левой стороны. Чуть-чуть вот вот пониже точка там. -то. Так это мышца вообще. А -а -а. Это просто мышца. А, ну только... Вот а -а Ай! Да? Катается, как арматура. Да. Так. Нам немножко мышцы, чуть-чуть размягчу, ложимся чуть-чуть по мышцам до да, конца. Это не пугает вас? Нет. Ну, а то, что, говорите, муж вам отбив и он не флит, это, скорее всего, тоже с детства. Цистит часто был? Да. Вот. Но он прошел у меня только после тросского. Ну кто у вас пожизненный. Это никто вам почки не отбивал. Это у вас просто обострилось. Это все. Но у меня почему-то ой, обостряет все после нервных этих. Ну, конечно. Это прямое связано. Желудочные почки. Все напрямую связано. Из-за чего, объясняю, увеличивается кровообращение. Угу. Дальше, соответственно, почки участвуют в этом активно. Ну все, и получается большая при нервных нагрузках Из-за увеличившегося прообращения, увеличившегося давления Соответственно, идет большая нагрузка на почки И возможно, ваше давление не столько из-за печени повышается, сколько из-за почек А это надо лечить цистит, хронический цистит Вот он, да? Левая сторона, да? Да, он как смещенный здесь у нас Как раз шестой ну, чтобы вы понимали, давайте сейчас по, по позвоночнику пробежимся. <coughs> этот позвонок ушел влево, очень сильно. Причем больше, чем на 30 градусов развернут. Это очень много. Так, эти позвонки развернуты сюда. То есть один позвонок сюда, остальные шеи, грудные, это уже первый грудной здесь, уже развернуты сюда. Uh -huh. Дальше пошли. Склез в эту сторону, разворот сюда. Здесь пошел разворот в эту сторону. То есть вот в этом месте у вас идет разворот. меня И поэтому в этом месте есть боль. Да. Точно. Точно говорить. Дальше. Здесь все позвонки развернуты в эту сторону. Замечательно. И пятый позвонок ушел в эту сторону. Но это связано с тем, что у вас таз смещен. С того же короче. Да, вот эта нога короче у нас, Офигеть. и таз у нас развернут еще вот в эту сторону. Вот а! так. А! Умница, просто мышцы, по-моему. А! Тихо, умничка. Да. Ой. лопатки. О, как... а! Ай! Ай! Все, умница, все встал. Ну, только в шее в грудном отделе тоже. В грудном сзади. О, хорошо. Ой. Это самое хорошее. Ай! Все, умница. Может, пятый, шесть. пятый, четвертый встал. Сейчас здесь просто проверю. все, умница. У меня такое ощущение, что мне дышать легче стало. Час. Вырузил. Конечно. Он сейчас еще не задышится. Сейчас я вам первый позвоночек еще поставлю. Чуть-чуть Все помнится, а. просто страшно, просто страшно. Вдох, выдох, Вдох, выдох, садись. Ой, о. Крестец у нас на месте, ножки у нас ровненькие. Ай. Вот смотрите, мышцы напротив, смотрите, какая напряженная, видите? Угу. А здесь мышцы деградируют. А здесь, я не а здесь ее нет. Почему? Потому что вот эти позвонки ушли сюда, и мне их надо сюда подвинуть. Выдох. Угу. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Ой. Вдох. Вдох. Здесь. Нет. Здесь. Здесь не было. Сейчас. Нет. Ну. Нажатие. Здесь было. Сейчас. Вообще ничего нет. ну сильнее Два раза сильнее. Ну, я ощущаю нажатие. У меня рука полностью ушла к вам. я хочется. не буду врать, если не больно. Да а -а -а. что я буду врать? Здесь? Нет. Здесь? Нет. Сильнее жму? Да ну нет. Ага, было. -а -а. да. Здесь было очень сильно. Сейчас. Вдох. Умница. Вдох. Выдох. А, Ай, О, как хорошо. Ну, это как. Вдох. Сейчас слезки маленько брын. как хорошо. выпускать выпускать Все, давайте, давайте. Вогоняем, выгоняем, выгоняем, выгоняем умница. Выгоняем, выгоняем, выгоняем, Это очень хорошо. Вон тряпочку возьмите. Поехали. Вдох. Вдох. Вдох. Вы. Вдох. Вдох. Вдох. Ай! Ой, ой, ой, все, все, все. ой, все, постарь, постарь. ой. Ставь, ставь. Ой. Аж голова немножко подкруживается. Сегодня будет еще подкруживаться. Да? Да. Зав, Зав... поспите. Сегодня. А, ну, в смысле с утра будет уже свеженько. Еще раз сегодня, завтра, послезавтра, пожалуйста, бережем себя. Сейчас сын, поедете, дороги плохие, едет не быстро. А дороги, не, между прочим, отличные. Не, чтобы вас чтобы не собрало. Понятно, нет, да? Смотрите, сядьте в кресло и разложить в более лежачее положение. Ладно, да. Вот. И как бы лежа, чтобы ехал. Аж глаза прозрели. У -у -у. А -у -у. Зрение улучшилось, получается? Туман. Ну да. Я не вру, вот, потому что Че, человек туман вот какая Ну вот единственное, что-то поворачивается сейчас. Ну ноги стоят. Не, не, тряс, не трясутся. Ну вот эта треска набывает до 40 минут вначале. Ой. Голова прозрела, ноги стоят. Ну, ну еще немножко, говорю честно, вот подтрясывает. Ну вот 40 минут это обычно. Идет.